Ну ч ⁇ как там у тебя дела? Ты знаешь, намного проще убирать эту дрянь. Мне уже надоело смотреть на старые стены. Оно вроде спит. Но тебе бы стоило выходить уже оттуда. У тебя уже почти вышло время, отведенное на чистку этого помещения. А, а, да, давай, выпускай меня уже. От этой херни у меня мурашки а коже. Я... Дополнительный генератор включен. Эй, чё это за херня было? Я, я не знаю, эту проблему уже решают. Ты держись там. Открой двери, сука! А все двери заблокированы, даже камеры не работают. Слушай, мы тебя достанем, как только. Подожди. А что там происходит? О боже, только нет! Боже, не смотри на нее. Держись как можно дальше от этой херни. Это в моей голове я слышу. Господи, отползи от крови! Она стекает со стен. Я чувствую ее в своем костюме. Все, все, все работает. Камера включается. Я чувствую и требую аудиторию.